переходим ко второму нашему пункту и так второй наш пункт второй наш способ мы назвали его кратко авито да что такое авито и э, были не были знаете да Авито – это распространенное название сайта, сайта бесплатных объявлений. На данный момент полностью вот вся область, где идут бесплатные объявления, где э, монетизация та же самая звонков, да, это идет Авито. Сейчас я вам дам ресурс. Снова-таки поработаем сразу по авито.ру, но э, это этот сайт не есть одним, он просто есть самый распространенный в этой области. Искали котенка в нем. Замечательно. Нашли, Елена? Вот, пожалуйста, есть ссылочка. Переходите на него, и я сразу вам скажу, как можно заботать. Авито мне очень нравится, в том смысле, что область как способ зарабатывания денег. Я это называю полностью, да, возможность... Вот такого вот заработка. Авито или подача бесплатных объявлений о продаже. Да, и происходит это название от ресурса самого Авито, который на данный момент находится в лидирующих позициях в данном сегменте. И как говорил код Матроскин, почему это есть способом заработка? Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, Нужно купить что-нибудь ненужное. Снова-таки уверяю вас, у каждого из вас таких заданов без ручки очень и очень много. Сделайте, пожалуйста, это еще как задание, я лет пять назад, по-моему, на каком-то тренинге получила, очень мне помогло, я сделала полную ревизию всех своих складских помещений дома, шкафов. И так дальше. Уверяю вас, вы найдете там массу интересного, то, на чем можно заработать очень быстро, здесь и сейчас, начиная вот с завтрашнего дня. А таки я говорю вам о тех методах, о тех способах, когда можно заработать здесь и сейчас. Суммы, вот скажите, примерные суммы, вот как вы думаете, какую сумму можно заработать на бесплатных объявлениях? Вот есть люди, которые искали котенка, а вообще есть те, кто... Пользовались бесплатными объявлениями, что-то продавали, что-то искали, кроме Елены Пашковой. Вот у нас здесь много людей из разных стран. Кто из вас пользовался услугами бесплатных объявлений и продавал через них? Искали, так замечательно. Искали, а продавали, пользовалась Ирина еще нет, не пользовались. Да, нет, ребята, участвуем. Помним от того, что если вы уча... Продавала Татьяна, замечала. Ну, Татьяна, да, продавала. Еще есть те, которые вот знают, что это такое. Продавала попугая. Е Елена, заработали много? Хорошо, я поняла. Многие из вас не работали. Основная масса не использовала этот ресурс. Этот ресурс удобен абсолютно для всех. Независимо от того ранга, который вы сейчас занимаете, независимо от тех денег, которые вы зарабатываете, да, и зарабатывали ли вы вообще. И очень хороший способ опробировать себя да, для написания того же продающего да, объявления, написать так, чтобы ваше объявление запомнилось, написать так, чтобы по вашему объявлению многие приходили. Это снова-таки работа с Авито лично меня учила тому, чтобы… Уметь мониторить, уметь писать, уметь искать, уметь вообще пользоваться навигацией и применить все, да, вот все, что я умею, в Авито, искала. А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, сколько можно заработать в Авито? Вот сколько можно заработать в Авито? Например, за неделю две да, мы смотрим небольшие сроки, вот мы сейчас хотим заработать перед Новым годом, и этот способ заработка есть. Сколько вы думаете, в Авито можно заработать? 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Так, честно, не знаю. Опишите, сколько думаете. Угу. Ну, вот, Елена, подготовленные ребята уже пришли к нам. Так, ну если продать дом, да, соответственно. Ну, хорошо, Андрей, говорите, не знаете, нет опыта. Мыслить это глобально. Дом мы, конечно, продавать не будем. В доме нам надо жить. Пока, да, если он у нас не лишний и вы не занимаетесь продажей недвижимости. Совсем другая история. Итак, в Авито, в Авито, несмотря на то, что это бесплатное объявление, можно заработать, начиная от 500 рублей, да, то есть от небольших денег, и, соответственно, до 20-30 и так дальше. Тысяч, совсем легко и совсем не напрягаясь. Что здесь самое главное? Во-первых, самое главное, чтобы вы, снова-таки очень реально смотрели на вещи и определили, что вы хотите продать. Да? Во-первых, надо зарегистрироваться и подать максимально, описать то, что вы хотите продать со всех сторон. Иметь очень качественную фотографию. Да? Вот самое первое. Иметь качественную фотографию того, что вы хотите продать. Причем фотографию нет, только, допустим, в профиль, да, и в анфас, и сверху, фотография должна быть очень качественной, очень хорошо должна быть видна. Реально определить цену того, что вы продаете. Ну, Например, мне легко говорить, я женщина, я очень часто покупаю какие-то вещи да, для себя. И, например, если вещь куплена через интернет, а не в магазине, кто покупал вот через интернет вещи, он знает, их возврат, ну, как бы не всегда ложится. То есть вещь у тебя есть, у нас этикетка, ты ее не носил, но по каким-то причинам она тебе не подходит. А стоит она достаточно, то есть разные цены есть. Вы абсолютно спокойно в авито выставляете в эту вещь, ставите минус 10% от того, что вы за нее заплатили. И я вас уверяю, если вы правильно придете к подаче объявления, то. Эта вещь уйдет и очень быстро. Да? Мне нравилось по Авито, значит, там очень есть такая тоже снова возможность. Когда вы очень много подаете объявлений, когда вы очень много продаете, не просто подаете объявления, а вы еще и продаете по ним, через какое-то время вам Авито присылает предложение, быть не просто частным лицом, а регистрироваться как компания. И заметьте, для вас это стоит ничего не будет. Но это снова поднимает рейтинг ваших объявлений. Все, кто работали в Авито, знают, что если держит бесплатное объявление, оно очень быстро падает вниз. Да? Для того, чтобы его поднять, вам предлагают заплатить деньги. Деньги там уплатить не всегда хочем, хотим. И в результате объявление падает. Там тоже есть несколько секретов, некоторые из них я вам сейчас раскрою. да. То есть вы можете, первое ваше вам задание для того, чтобы заработать, просто просмотрите, сделайте ревизию полностью по дому, и посмотрите, что у вас лежит ненужное. Да, есть вещи, которые лучше все-таки вообще выставить на улицу, пусть заберут те, кому надо. У нас есть такое, допустим, в городе, я вот беру в пакетике, ставлю, я знаю, что кто-то заберет, да, либо отдаю... Дома милосердия, там тоже раздают эти вещи. А есть то, что хочется продать. Да? Вот оно у вас лежит, вы его купили, оно вам не надо. Там может быть женская сумка, да и мужские могут быть. Это может быть обувь очень востребована. Но если обувь, допустим, либо несколько раз э, вы одевали эту вещь, насилие, там может быть фотоаппарат, который вам не нужен, там может быть телефон, там может быть что угодно. Итак, первая прелесть – это то, что вы можете избавиться от ненужных вещей. То, что выкинуть жалко, а денег оно стоит. Второй плюс – это дополнительный доход это дополнительный доход и дополнительный способ заработать. Я уже говорила, от 100 рублей и дальше до бесконечности, в зависимости от того, что вы будете продавать. И в-третьих, самое главное, освобождая пространство в доме, вы имеете возможность получить то, что вы желали, потому что э, снова такие женщины не дадут мне соврать. Нет, я вот рассказываю то, что есть у меня изнутри, да. Когда шкаф полон, вот новые вещи как-то не покупаются, а когда ты его освобождаешь, что-то раздаешь, что-то распродаешь, ты обязательно выходишь и обязательно находишь то, что тебе надо, то, что ты искал. Э, если это касаемо каких-то инструментов для бизнеса, то же самое. Если у вас Лишний ноутбук, если у вас очень много клавиатур, да, программное обеспечение, например. То есть э, вот все, что угодно. Очень многое можно продать через Авито. И э, очень хорошо, что у нас есть специалисты. Татьяна сможет как раз и подтвердить. Так что основное для Авито? Это, во-первых, качественные фотографии. Во-вторых, назначайте реальную цену, Потому что вот ошибка людей, БУ товары, они теряют цену в половину. Поэтому все индивидуально, но вот не жалейте, да, то есть лучше назначить чуть меньше, чтобы быстрее продать. Фото делайте в дневном цвете. Если ваш товар имеет как эффект, лучше сразу на него укажите. Обычно пишут плюсы и минусы. То есть плюс товара такой-то, минус такой-то. Не надо приглашать вот покупателей для, к себе в дом для мелких покупок. Это, во-первых, не совсем удобно, а затем, мало ли какие люди могут быть. То есть договаривайтесь о встрече в удобном для вас месте. да Или высылается, допустим, по почте с обратным платежом. Человек, который получает, он что делает? Он сразу оплачивает на месте. Такой тоже вариант есть. Следующая. Когда вы подаете объявление, Авито это так, как мы с вами говорили и при фрилансе, здесь очень важно выбрать нужную категорию. Например, если вы продаете машину, то пока вы не укажете все, начиная от пробега да, и года со стороны руля до объявления, то объявление ваше не добавится. Во-первых, это будет облегчать вам работу как продавца, но и как покупателя. Не надо будет лишний раз звонить, разговаривать и тратить время. А время это самое драгоценное. Затем через Авито вам все сообщения приходят на электронную почту. И пока вы не ответите со своей почты, ваш имейл никто не узнает. И таким образом спама у вас не будет. Когда... Объявление вы только подали, оно показывается на самом видном месте. Да? Для того, чтобы поднять его выше, когда оно через несколько там бывает часов в падает вниз, что вы можете сделать? Поднятие наверх вы можете организовать сами себе. Каким образом? Вы просто удаляете это объявление и снова его добавляете. Вообще на одну вещь можно создать несколько объявлений и обновлять их с различным интервалом, например, где-то до 10 дней. Это такие вот небольшие хитрости, если быстренько и понятно. Думаю, что это очень интересный вид заработка, и каждый из вас завтра может его опробовать. Ну и затем нам написать в отзывах, что продали, насколько и сколько заработали.